Раз в месяц собираться или раз в полгода и писать картины, вот, четырёх, Я объявить себя какой-нибудь да. группой художниками, да? у них да? сами, типа, вот такой современный. Ну, почему Стут? нет? Стут? Почему Вот если Каргаш что-то портил, я... Я спасал картину! Мне кажется, не стоит затягивать со второй сессии. Ребята, вы не представляете, я сейчас уже вижу танцующих испанцев. Да? Здравствуйте, мои дорогие. Здравствуйте, Галя, Оскар, Дина, Ильдар. Спасибо, что вы пришли. Я рада вас приветствовать. И мы сегодня будем писать картину. Это новый опыт и для вас, я думаю, и для меня. Я не знаю, что из этого получится, но почему-то рассчитывая, что это будет такой коллективный и интересный труд. Возьмите себе 10 минут для того, чтобы вы осознали, ощутили, что вы находитесь в этом прекрасном пространстве. И отбросив все мысленные негативные процессы, в свои эмоции и чувства, вы будете подходить и писать. Время пошло. Yeah. Знаете, что я как думаю? Пустоты пусть одновременно. Uh -huh. Ну кто какой цвет видит, кто холодный через холодный, да, видит, кто, да. кто теплый, да. Каждый свои. Да, да. Вот У меня желто-оранжевый. У вот меня желто-оранжевый. У тебя красный, видишь? У тебя какой холодный, по-моему. Ну, да, я могу холодный, сильный. Да, зеленый. Не, не, не, я да. в общем-то ну, идет, понимаете? Кто так как, как видит. Главное не стесняться и свободно работать общая вещь будет э, не стараться сделать там какую-то ну, конкретную вещь, mm -hmm. а сделать, чтобы она была живая. Да, то есть, да. как вы... В принципе была поставлена задача вырастить каким-то образом себя, да, свое есть, ощущение, угу. потому что мы же здесь находимся. У вот на меня сейчас это влияет. Процесс Рису... какой? То есть я отключился, у меня мысль другая пришла, а, я смотрю, проблема, как да? вы, вы видите, как и потом у меня глядя на вас появилась мы новая инвенция. мысль, да, да. Да. не в плане того, что исправить. А а добавить, добавить да. а, а добавить. именно вот внести. Ну, то есть мы пишем историю какую-то, получается, не разрозненно, а, а делаем что-то Мне что кажется, это какая-то То есть каждый выражает нет. свое, потом объединяющее, либо мы коллегиально, возможно, у самого полотна, у холста даже какие-то, ведем обсуждения mm -hmm. и что-то дорабатываем. Ну да, мы же можем mm -hmm. разговаривать в процессе. Mm -hmm. Ну да, ну, почему я, я надеюсь, нас <coughs> не... А <coughs> <coughs> не выключать, <coughs> чтобы мы, да, как бы опирались на свои вот эти... Ощущения, ощущения, да. Угу. Совместный такой. Труд. Мне главное, чтобы свобода и цветом да. по свободнее цветом, если угу. абстракция идет. Вот, угу. В цвете по свободе и в пространстве. Попытайтесь сделать пространство, чтобы э, ваши вещи там ходили куда-то. Угу. Чтобы какое-то пространство было. Потом разделить. Ну вот мы приходим к тому, что все равно мысль у каждого, она в любом случае будет своя. И надо начать с того, чтобы каждый выражал свою мысль, а потом это как-то обобщать. Поэтому стоп. Или просто линии А. Стоп, стоп, стоп. Дайте так, нам еще 10. Ребята, <с 10 минут прошло. Я надеюсь, что вы обсудили. Вы, самое главное, погрузили свои ощущения, свои эмоции. Все остальное как-то в сторону. А теперь вы приступаете к работе. Ровно час я даю вам для того, чтобы вы написали свои эмоции, свои ощущения, свои чувства в этом чудесном пространстве. Здесь и вода, и воздух, и свет, который вот мельется отовсюду. Приступайте к работе. Час для работы. Время пошло. Mm-hmm. Нет, она хорошо смотрится. Вот смотрится? Смотрится. Вот и все. И Я благодарна, Галина, тебе. Спасибо. Благодарна за то, что ты позволила встретиться в этом обалденно красивом и интересном пространстве. И здесь мы под впечатлением вообще всего создали эту картину. Мне кажется, что она нам удалась. Каждый здесь приложил свою душу, свои силы, свое умение. Скажите, что вы чувствуете сейчас, после того, как у нас это свершилось? Самое главное у нас получилась такая цельная, обобщенная, кра красивая работа, но она еще может быть для кого-то сырая. Вот. Ну, мне кажется, для первого раза очень красиво. Для кого сырая? Спасибо. Ну, как его. Ну. Для кого-то из нас а? все равно кто-то видит по-другому, но я считаю, что это законченная работа. Потрясающая команда. Мы впервые, во-первых, это делали все вместе. Под руководством «Маскара» это гораздо проще было эмоционально, потому что всегда тыл надежный и плечо, в общем-то, его видение чувствовалось. Признательна всем потому что эта эмоциональная энергетика, которая сегодня вот как-то перемешалась вот в такую коллаборацию, вылилась. Карла, благодарю за поддержку идей, которая вот сейчас как результат мы видим. Эмоциональная яркая, там каждый из нас, там продолжение мыслей наших. И человек, который будет, возможно, обладателем этого полотна, будет продолжать эту историю своими сюжетами. Там их очень много на самом деле. Каждый нашел, как себя проявить, хотя не все знали, как обращаться с красками. Но холст и цвет позволяют приоткрыть наши новые грани. И это здорово. Спасибо, Кабыгаш, что ты позволила приобщиться к такому волшебству. Спасибо. Это здорово. Мне нравится. Мне тоже очень понравилось, что мы тут в команде работали. Для меня сейчас, я смотрю на картину, и сюжеты меняются. То есть это один сюжет, второй сюжет, я уже вижу других героев, и это, мне кажется, такая важная вещь, что каждый внес сюда частичку своего яда и как будто бы можно читать эти частички. Ну, каждый раз для меня меняется сюжет. Вот, спасибо, Кардугаш, тебе. И команда, вам большое спасибо, что с вами было очень приятно работать. Ну, я получила большое удовольствие. Друзья мои, я вам очень благодарна за время, которое вы подарили мне друг другу. И написали вот за это время потрясающую картину. Спасибо Галя, тебе за предоставленное это пространство. Классное, интересное. Ребят, вам спасибо каждому в отдельности, что пришли и выделили время. Я надеюсь, что судьба этой нашей совместной работы будет счастливой. Вполне возможно, мы разыграем ее среди наших подписчиков. Или объявим аукцион, или она будет висеть в очень стильном интерьере. Пишите свои комментарии, я буду. Я отвечу на каждый. Спасибо вам. Всем